Ну что я, банер, погнали нахуй? Я, банер! Не, ну приземлиться, блять прям к боту и стоять это В смысле, все, я не стояла, я стреляла. Идите сюда, идите сюда, смотрите, что у меня... Есть. Смотрите, что... блять я... ты я, Акула наверху, если чё. Что блядь? блядь? В смысле наху? Ебать, блядь, я ебамутая, как... что ли, Она совсем? А, не что нахуй. Смотри. Ой, блядь. Тот э, пистолет полемен золотой. Я подобрал. Неплохо, так? Неплохо. Не, ну, петуху, петух. Пошел ты, сука. Сам ты петух. Тебе слово стелс вообще незнакомый. Ты хуяришь на пролом просто. Нет, Максим. А. Максим, да Стелс? Что? Мы что-то что стали там за камнем Спрятались этот хуярит, вперед вперед. Мы вообще похуй на всех Иронично, но сейчас вперед бежишь ты Ты пиздун, строиться учись Хотя бы, хотя бы то, что я показывал То, что я делаю Я сам-то не использую mm -hmm. uh -huh. Чисто стенку и лестницу сразу Я буду ММД схавать Красава Красава Правильно расставленный приоритет, я считаю. Да. Тупо красава. Оба! <сёк> Только так. Давай. Раз, два, три. Оба! О. Нихуя себе! Заебись! Сейчас мы нахуй отсюда по съебам дадим. Ну, Аня уже дала, конечно. <сёк> <сёк> И по съебам тоже. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> Блядь. Пизду. О-хо-хо-хо. Ой, убил, красава. у тебя тут малыш нет? А, у тебя есть аптечки? Нет, у меня нет аптечки. Это походу, которые залутали агентство. Ой, фу, агентство Ну Блять, агентство залутали. Ну, хранилище, которое не было. О, да, да. ладно, я Это в смысле? А я, а я говорил, -ну а я, -ну я говорил, а я говорил. Ну ладно, не первая карта, но топ. Топ-1 с администрацией. Четко! Охуенно. <сéréales> а, <сéréales> а я что-то даже не заметила, кстати. Я, я тут же ничего не было. У меня есть кое-что, че затмить твой Да ну. А ладушки с домашним вареньем малиновым. Пошел нахуй. Там челика сечо Она сюда плывет. Чё, ли, чё, плывет. Она сюда плывет. плывет. Макс! Макс! Макс! Макс. <сотор> да иди ты пизду, блядь! Пуеста, блядь, вонючая! <сотор> а вас в кустах убили? Блядь. Не совсем в кустах там, это. Да, я понимаю Вот, Ну ты ебанутая! А вс, уже всё. Бля, я милускула нашел. Не убивай его. Да я его не трогаю, я так чисто за ним слежу. У него огонь из жопы. Что? В смысле? У него огонь из жопы. <Слышко> да, только если ты... <связываешь> <связываешь> Спасибо. Вот он, если ну, че... там же ходит, блять там... Он ходит она... и поет. Что-то на своем меучим. <связываешь> он не поет, он разговаривает. <связываешь> ну, разговаривает, ну, поет, не знаю. Спух, похуй <связываешь> Е, блядь, он сюда. Э <связываешь> ну что, <шо>, готовы нахуй? Не, погоди стой. Да, да, я слышу Аня отключилась да, поспорим, я поговорить. Извините, я его. Ань, ты слышала? Да, да, я слышу. Давайте еще послушаем чуть-чуть Вы еще последить за ним хотите? Котик как бы... Не, я хочу послушать я, Кстати, посмотри, я говорю, у него огонь из жопы А, ну да Котичка. сейчас с нами, братан. Блин. Ну давай, скажи еще, пожалуйста. Он ушечками? Или... И Как три дебила, блядь. Ладно, давайте нам еще три гасить. Давай, два, восемь. Бедная булка. Вот, Макс, ты мудак. Ты забрал гранатомет И чё, блядь? Давай вот отсюда, с горы, Макс. Сейчас, подожди. Со всех сторон кто-то что-то говорит. Идите, нахер, Я здесь. Макс, у тебя есть аптечка? Лечитесь, вы чё встали? У меня нету, блядь, ничего. Я тут, тут. Нахуй таких Аптечку выбросил, чтобы зельку выпить. У меня спиздит. Я знаю куда. Прыгайте. Макс, давай покажем этих маленьких поющих. А, да ебать, там вообще лута нет. Ты чё ну тогда ладно, короче, туда же летим. Да Максу похуй, мне кажется, вообще. полезный. Все поняли, куда ну, летим? Да, типа. Метка, видите? Я да, поставлю да, да, здесь да, просто, да. куда доплывем потом. А кто маленький, поющий? Ну и все, сюда вот приземляйся. Ну, куда приземляю. приземляешься? И все, вс. Блять, Макс, ну. Че, метка? это вот она. Мать. Я прям на метку приземляюсь, хули выдаю. Хорошо. хорошо это Вы ебанутые или да. Я говорю, поняли, куда я приземляемся? Села. Да. Я хорошо, я тобой. тогда метку поставлю, чтобы потом дойти до нее. Пиздец, какой-то, я хуе. Блять, а я не услышал. Я слышал, я это села за тобой. А я не слышал, я не слышал. Я не слышал последнюю блядь. Просто этот дурак приземлился Я думал, ты иди блять. Это свалка Это, блядь, ютуб русский Кстати, похоже, да Пусть не Спасибо Я Врагам даже нас не потребуется убивать Мы сами себя угрожим Ну, блядь, за вами О чем-то Все, Аминь, перехон. Аминь порвала, блядь. Батя. Интересно, а насколько сильно меня подкинет? вообще, блять, не подкинет. Пиздец. Ебать, лох. Тут снайперка есть, кстати, чувак. О. А. Вот. ка вот. Фу. Фу. ебать, я чуть не обоссалась. Пиздец. Не обоссись. Да-да-да. А, а то, вот, блядь, убирать придется. Я бы наоборот пиздец я давно так не рушала. тим, блять.